здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить варенье из клубники наступила клубничная пора конечно сначала ее нужно съесть в свежем виде столько сколько вы можете себе позволить именно свежая клубника обеспечит ваш организм полезными элементами и укрепит ваш иммунитет а потом уже можно подумать и о том, как приготовить клубнику на зиму, чтобы и доставить себе удовольствие и сохранить по максимуму ее полезные свойства. Сегодня я расскажу вам, как сварить варенье к чаю из клубники, чтобы ягоды оставались целыми. Для приготовления такого варенья нам понадобится 1 кг клубники, 1 кг сахара, сок лимона из одного лимона, или одна чайная ложка лимонной кислоты, разведенной двумя столовыми ложками горячей воды. Обращаю внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Я уверена, что вы научились уже самостоятельно рассчитывать калорийность своих блюд по книге, которую я вам подарила. А если еще вы ее не скачали, то сделайте это прямо сейчас. Начинаем с того что ягоды клубники моем и очищаем от плодоножки. На дно посуды, в которой вы будете варить варенье, насыпаем половину сахара, затем высыпаем на него клубнику ровным слоем, а сверху засыпаем оставшимся сахаром. Оставляем на несколько часов, пока ягоды не дадут сок. Потом вставим на огонь и варим с момента закипания 5-7 минут, помешивая. И снимая пенку затем убираем с огня и оставляем варенье на сутки потом опять провариваем 5-7 минут добавив сок лимона теперь горячее варенье разливаем в стерилизованные банки и закрываем крышками храним такое варенье в прохладном месте желаю вам приятного чаепития если вам понравился рецепт ставьте лайк подписывайтесь на канал